Вот, мужики, сегодня он настружил стружки, это еще не выкидывал, борода такая там, а под столом еще капец. Это точил вот такую вот такую шайбу сегодня из нержавейки, шайбуху для росточки кулачков. Это новые кулачки заказал, делал вот здесь вот проточки такие, чтобы ее зажать. Вот у меня то есть кулачки, которые с патроном шли вот. ну я здесь сделал выборку чтобы мелочевку зажимать вот с этой стороны вот и бывает так что вот она мешается вот эта выборочка поэтому заказал еще одни но они до того кривые были все что я заготовку ставлю она вот так вот бегает как ее не зажми пришлось выше проточить, ну, кажется, что она вот так вот, вроде этот самый, но это она один раз, ничего страшного нет, для, если надо будет совсем, э, можно, можно и эти поставить, здесь нету, такой вот, вариант переходящий, вот, растачивал сами кулачки, по итогу, что получается, это вот одна заготовка вот с резьбой моей вот такое биение ну, понятное дело что опыта никакого сейчас вот сожму другую заготовку или эту или где-то еще одна была а вот она или вот эту на всех трех проверял на этой на этой на этой показания примерно одинаковые. Сейчас перезажму. А останавливаются патроны вот так. Так, поменял э, штук Вот этот с резьбой снял, поставил другой. Вот он здесь уже не совпадушки. Сейчас не знаю, может меньшего калибра. Смотрю через телефон. Наверное, попал, попал на ноль. Так, запуск. Ну, вот так вот получается, расточил кулачки. Сейчас еще вот эту палку поставлю. Это штуки амортизаторов. Так, зажал вот эту палку вот эти эти уже смотрели и вот получается опять с нуля сбито, но тем не менее давайте я сведу на 0 Потому, другая палка вот этим занимался целый день. Сегодня целый день у меня ушло на расточку кулачков. Вот биение. Завтра придется вот этими заняться. Немножко их поправить. Вот здесь. Теперь уже опыт есть. Как-то так. Ну да, пришлось не помутится ну ничего пускай будет такой то вот зажимчик останавливается патрон сейчас максималочку да все равно время какое-то Все равно надо время какое-то. Вот, как-то так.